Вот так. Так, друзья, я нахожусь в подвале. В подвале общежития бывшего офицерского. И тут я обнаружила вот такие надписи. Пышма. Ниже написано город невинномыск, по-видимому. И Кавказ. Вот. И побелено ведь было, смотрите. Так, дальше здесь еще кто-то написал. Когда я это увидела первый раз, мне вообще было здорово. Тут же ведь Лёва. 89-й или 69-й. Написано какая-то. Вверху еще Тула, что ли. Кто-то ведь тут. 68-й год. 2Б8, что ли. Ой, на потолке-то сколь этих надписей. Дембель, ДБМ, кверху ногами. Сейчас я повернусь. Я пришла сюда с фонариком от телефона, поэтому не очень-то. Весь потолок исписан. Итак, что мы тут видим? 69, 61, ну в общем, кто как писал, короче. Мужчины оставляли свои метки, что они здесь были весна 1999. 99 уже тут не было никого. Там тоже написано ДМ, Дембель, короче. Так, на этой стенке чер. Мед, что ли. Тоже дембель. Так, ну, короче, молодые люди тут изощрялись, как хотели. И вот 89-й надпись. Ремонтировали, наверное, тут сантехнику у нас. Так, сейчас пройду немножко поглубже. Но в других-то местах я не видел, да не приглядывала, собственно говоря. Я тут, видишь ли, командир, там еще много надписей. Так, Лёва некий оставил. 81-й, что ли. Дальше Мо. Мошиков, мошиков, опа. Мошиков некий. Так, тут была отдушена. Сейчас пройду в соседнее помещение. Ешкин свет. Тут, конечно, всякого места. Так, тут тоже весь потолок исписан. Короче, кто здесь был? Если вы видите это видео, имейте в виду, ваши надписи сохранились. Так, вот это Саня. Некий Саня. Ну, битумом или чем они тут, может, краской какой-то черной работали, прикалывались ребята. Молодцы! Так, сегодня 28 июня 2017 год. Вот это бывшее офицерское общежитие. Немножечко ведем камеру сюда и видим другой дом это магазин автозапчастей. Не знаю, здесь стоял он или нет этот дом раньше. Но некоторые мне сказали, что его не было, вновь построили. И сейчас я прохожу по той территории, которая снята прекрасным, трудолюбивым и талантливым фотокорреспондентом. С крыши общежития, вон оттуда, был сделан снимок, и он сейчас в интернете фигурирует. На этом снимке четко проглядывались две тропинки. Травы-то не было, еще и деревьев почти что не было, может вообще не было. Вот это... Это у нас брусья. Кстати, я на этих брусьях в прошлом году себе чуть ребро не сломала. Так заросло нынче. Очень плохая погода. и Даже мальчишки сюда и не выходят. А в прошлом году мы здесь кувыркались. На этих брусьях висели. И травы-то даже не было. Они все вытаптывали. Турники. Видите, кусочки веревки болтаются. Это что значит? Это значит, что здесь мы делали трапеции. Я купила шнур ну веревочку и от домашнего спортивного уголка сюда приделала палочку и ребята тут у меня крутились интересно были качели но в этом году еще пока не сделали потому что постоянно идут дожди и нет этой возможности я обещала пройтись по этим тропинкам которые вытоптаны на том фото так слева справа я вижу Опять плиты. Ну, вот тут же что-то было построено. Почему плиты-то эти лежат? Наверное, какое-то здание было. Тут ребятня тоже. Где вы были? На плитах. Тут еще плиты какие-то вот лежат. Наверное, здание было какое-то. Его разобрали, построили новое. Так, а вот эта тропинка до штаба, по ней мы ходим из города. Правда, заросло, вон что какие лопухи-то. Вон они какие. Уже мне по плечу. Вот, ой, чуть не упала. Тут в траве сыровато и грязновато. Вот. В прошлом году я эти лопухи спиливала ножовкой, в этом году еще не спиливала, потому что пройти было невозможно совершенно. Цеплялись они за подолг. Так, одна тропиночка была вот сюда, в офицерскую столовую. Это задняя сторона бывшей офицерской столовой. Но ее сейчас нет, эту тропинку не функционирует. Но, а вот, которая вела к штабу, она функционирует. Правда, по ней уже мало-мало ходят, неудобно. Скосить нечем. Я бы Была бы у меня коса простая дедовская, я бы скосила. А нанимать где-то зуммер этот, которым косит. это все надо свои деньги платить. В общем-то, никому ничего не надо. А как чья эта территория? Она вообще ничья, она городская считается. Общежитие придомовая территория там совсем маленькая. Не паспорта тех паспорта, вообще ничего нет. И, в общем, тут, чтобы расковырять народ, расшевелить на подъем на какой-то. Это неимоверных трудов надо приложить. И сил. А оно надо. Так, вот я иду по этой заросшей тропинке. Вы видите мою фигуристую тень. И что-то кто-то там пилит впереди. Так, выхожу к штабу. Бегали тут солдатские, офицерские ножки. Ага, пилит. А как раз траву косит. Это, наверное, дядечка выкашивает территорию бывшего стаба. прибирается однако. Так, и выхожу я опять к этой курилке. Кстати, белки, да, облюбовали белочки. Это не те, которые к приходят, а настоящие белочки. И я здесь не один раз видела их. Они тут в елках живут. И даже их кто-то прикармливает. Вот тут есть сбоку? Их кто-то прикармливает. Вот, ну, пожалуйста. Вот кто-то пришел и кусит. Это вокруг штаба, он обкашивает, не халям-балям. А это выросла алейка с тыльной стороны бывшей офицерской столовой. Да, это сейчас частный дом, стекломастерская. Здесь делают что-то. Я там, правда, ни разу не заходила, внутрь не была. Но работает здание живое, функционирует, неразрушенное. Ну и это радует. Вторая жизнь. А вот эта тропинка, дорожка, как назвать-то еще, аллейка, я поднимаюсь в сторону, в сторону, кверху, короче, так... Кто-то мне написал в, контакте, ой, в комментариях вчера, что знал каждую трещинку на асфальте. Была это наша территория, сколько сил вложено в благоустройство этой территории. А вот паребрики, они все еще живые, пожалуйста. 50 лет прошло, 67 года я сегодня считала. Паребрики живые. Ну, паребрики-то эти, наверное, установлены были. А кто его знает? В 70 й наверное. Так, вот тут окошено все вокруг, вокруг этой стеклорезки. Тут туалетик у них поставлен. Правда, он не действует наверняка. Так. Вот таким образом. Кстати, тут вот в сторону спортивного уголка, спортивной площадки, вели ступеньки. В прошлом году я пыталась здесь сделать какой-то субботник лично своими руками и обнаружила эти ступеньки вот они, вот они ступенечки вот они ведут вниз раз, два, три, четыре тут площадочка была некая и с той стороны тоже ступеньки они живые ступеньки заросли мхом, конечно, но живые, есть они на века сделан советская армия же, это вам не просто так итак, друзья мои я нахожусь на крыше общежития все заросло, тут даже яблоку негде упасть, одни деревья. Одни при одни деревья. Вот так вот видно город. Степана Разина 54 кое-кто хотел увидеть. Я этот дом вижу. Вон он под... под. И балкон на четвертом этаже с торца. Я и балкон даже вижу сейчас. Это Степана Разина 54 дом. А вот радисты-связисты ввели сюда весь путь, пучок, связку всех проводов. Ими сейчас никто не пользуется, у всех сотовая связь. Когда я сюда заехала, у меня был домашний телефон в моей квартире. Он еще был с, с таким проводом, который спускался с крыши. Но сейчас идет через интернет. А вот она и я, дорогие друзья мои. Зовут меня Люба, Любовь, Любовь Ивановна. Как хотите, живу я в этом общежитии, С 2013 году я сюда заселилась. Нахожусь на крыше общежития данного, сзади меня вы видите мелькомбинат. Но я хочу сказать вам несколько слов не об этом, а о том. Я хочу вас поблагодарить всех за то, что вы откликнулись на одних одноклассниках более тысячи видео, просмотров, много лайков и много всяких вопросов. Большое спасибо, что вы откликнулись. Мне само это очень интересно. Хоть книгу пиши действительно. Когда я сюда впервые заехала, мне в руки попалась местная газетка, в которой было написано, что раньше здесь было кладбище. Но я очень долго привыкала к этому месту. У меня просто ни сердце, ни душа вообще не лежала. И в газетке прочитало, что было кладбище. Ну ничего себе, думаю, живу на кладбище. А потом, как оказалось, это кладбище находится гораздо выше, в ту сторону, где сейчас церковь, где церковь, и раньше была телефонная станция. Так, дальше. И там я прочитала, что сразу после войны, 1947 либо 1949 год, здесь была организована воинская часть. Но сведения о том, что здесь появился учебный центр, с 1967 -го года почему-то фигурируют только. 67 -го года. Сегодня подсчитала, это, оказывается, 50 лет прошло. И вот эти здания, которые разрушены, у нас старые полковые здания, они здания 67-го года постройки. Но ну, чувствуется, что они старенькие. А вот эти вот уже более современные здания, но они в таком виде находятся. Все, кто смотрит, конечно, вам кажется, что это очень сильно по сердцу бьет. И слезу даже вышибает. Ну а что сделаешь? Жизнь течет. Городок живет другой жизнью. Он не совсем разрушен, здесь не голое место. А, ну да, конечно, не управляющие компании не смотрят за тем порядком, который образцовый показательный порядок был при солдатах, при вас, ребята. Ну а что сделаешь? Жизнь есть жизнь. Кстати, подойдя поближе к одной из этих так называемых тумбочек, я внутрь сунула руку и почувствовала вентиляцию. Это действительно вентиляционные, видимо, отверстия. А, вот она звезда. Я думаю, где же звезда-то? Вот звезда на крыше. А изнутри провод выходит. Так, но ну это вот ванная была. Нет, это был коридор четвертого этажа. Здесь сделаны ванны. Вон, пожалуйста. Мох, березка, березка, березка. А эта звезда нарисована. Для чего она тут нарисована? Кто-нибудь знает? Подскажите. Вот в той же местной газетке несколько лет назад я прочитала о том, что в будущем на территории бывшего военного городка будет построен спортивный комплекс с бассейном, с катком. И, и школа здесь будет построена. Но, ну, может быть, школу и строят вот там, где башенный и кран там видим. Я показывала это в предыдущем сюжете. О том, что там идет большая стройка. Вот так выглядит город с крыши бывшего военного общежития. Прошу прощения за то, что камера трясется. Она у меня вообще как-то стоит тут подозрительно. Спасибо вам за лайки, спасибо за комментарии. Сама эта процедура мне даже дала вторую жизнь, потому что у меня появилось какое-то дело. Сейчас я пойду на гауптвахту, схожу. Я уже сегодня не боюсь, потому что я купила. Что вы думаете, я купила? Правильно, газовый баллончик. Михалям, балям Пойду туда. Не хочу пройти мимо вот этой будочки, которая стоит на крыше общежития. Вот она в таком состоянии. Сейчас находится, конечно, наверняка кто-то из вас тут бывал. Белил ее изнутри и штукатурил даже. А вот тут провода телефонные заходящие сюда. Какие-то бывшие одеяла, наверное, закрывали, чтобы холод сюда не заходил. Ну и остатки роскоши былой и некой былой жизни. Бутылочки какие-то. Сейчас наши... Женщины, а может и Вася тоже женщины когда-то сюда выходили загорать. Они сейчас выходят иногда и загорают. Тихо, светло, тепло, мухи не кусают. Сегодня погодка отличная. Итак, я спускаюсь вниз. Если со мной ничего не случится, вы увидите продолжение видео. Скоренько, иди сюда, скоренько. Так, иди сюда. Ну, вот это коридор второго этажа, цветы я рассадила, ну, некое подобие, благоустройство, хотя бы в пределах второго этажа вы наблюдаете. Раньше тут и курили, и еще только не было, но сейчас никто, даже у нас здесь окошка не курит. Ну, силами женщин разводим цветы, силами женщин были покрашены потолки. Покрашены вот эти стены. И вот туда, поевдай, наш коридор. И я живу здесь, на втором этаже, в 19 квартире. Кто-то жил, может быть, знал. Две комнаты это было. Ну, как бы двухкомнатная кухня-комната. Те, кто мне продал квартиру, они присоседили соседнюю, 23-ю. И получилось у нас трехкомнатная. Ну, во многие так сделали трех и даже четырехкомнатные квартиры получились. Они переоборудованы в квартиры. Кстати, кто-то мне писал в комментариях, что ван не было тогда ванных комнат. Сейчас здесь есть ванные комнаты на каждом этаже. Вот в таком состоянии они находятся. Но это ванна общего пользования. Одна ванна, вторая. И когда сейчас когда есть горячая вода, то есть горячая вода. Это потолок. Жильцы третьего этажа нас затопили, и тут все однажды это тема. А это второй лестничный марш, которым мы сейчас пользуемся. Силами жильцов было отремонтировано, он в очень плохом состоянии находился. На каждом этаже есть вот такая дверь с домофоном. Не на каждом, только на втором и третьем. То есть жильцы сложились, сделали дверь. Ну, плиточка тут немножечко, видите, уже. Кряк ей пришел. Ну и вот такими маломальскими усилиями, своими практически силами, я лично сама подкрасила вот этот половой краской бордюрчики всякие. Мы поддерживаем маломальский порядок. Его поддерживать очень трудно, потому что нет железной входной двери. И сюда приходят посторонние люди. Ночью там всякие пьяницы, алкаши. Они заходят и тут безобразничают. Надо поставить железную дверь, но деньги на нее, с жильцов, собрать деньги, это нереально. Управляющей компании нет. Она от нас отказалась, и мы отказались от нее. Это выход. Значит, тыльная сторона здесь, все заросло. И здесь вот такой позорный вот у нас имеется. Пойду на галпахту.